Мишу мы не забудем никогда. Этого мальчика, будто наследного принца, окружала толпа придворных. Бабушка, дедушка и двоюродная бабушка, сестра дедушки. Они предупреждали каждое его движение, каждый шаг, каждый помысел. Как и положено верным царедворцам, они его обожали. Могли безумолку, перебивая друг друга, говорить о Мишиной уникальности, цитировать его высказывания, вспоминать самые незначительные эпизоды, которые в их устах приобретали звучание былинных подвигов. В общем, они наслаждались этим ребенком, вдыхали его, как аромат розы. Далее зритель почти механически дорисовывает банальную картину. Все понятно, обычная история – Избаловали мальчишку, и теперь маленький тиран имя помыкает. Но в том-то и дело, что Миша не был тираном. Ни тираном, ни рабом, потому что у раба есть стремление к свободе. Он вообще никем не был. Первое время мы ломали голову, какой все таки характер у этого мальчика – что он любит, что его раздражает, что вызывает интерес, а что жалость. Кто он? Мы терялись в догадках, пока не поняли одну печальную, если не сказать страшную, вещь. Перед нами был не раб, а кукла. Поэтому мы и не могли ответить на вопрос, кто он. Ведь кукла – это не кто, а что. Нам так хотелось, чтобы он хоть разок покапризничал, похулиганил, Короче, пусть негативно, но проявил свою волю. Увы, Миша был идеально послушен. Скажешь, иди – идет. Скажешь, садись – садится. А не скажешь – так и будет стоять столбом. Самое ужасное, что бабушек и дедушек его механическое послушание нисколько не настораживало. Наоборот, именно от этого они и были в полном восторге. Их беспокоило только одно – с этим-то они к нам и обратились. Миша заикался. Иногда слегка, а иногда очень заметно. Маленькая досадная поломка в таком чудесном, в таком отлаженном кукольном механизме. Требовался ремонт. Когда мы это поняли, нас перестала умилять горячая любовь Мишиных родственников. Она опутывала мальчика словно паутина. Без подсказки он не отвечал даже, как его зовут и сколько ему лет. Правда, ему никто и не давал ответить. Нам захотелось увидеть Мишину мать. И тут выяснились совсем странные подробности. Мамы в Мишиной жизни не было. Вернее, была. Но только раз в неделю, по воскресеньям. Нет-нет, она вполне здорова. И не страдает алкоголизмом или безнравственным поведением поспешили успокоить нас бабушки. просто не стоит ее посвящать в эти дела, когда около мальчика трое таких серьезных взрослых. А мама дескать слишком молода ей всего 25, она в сущности ребенок. мало ли что она хочет быть со своим сыном. ее папа, мама и тетя решили, что мальчику с ними тремя пенсионерами будет лучше. Ведь у них много свободного времени, которое они без остатка могут посвящать любимому внуку. А главное, они, в отличие от Мишиной мамы, знают, как воспитывать детей. Мы поняли, что маме ребенка не отдадут. Это решено и подписано. Давно, окончательно и без нас. Но поскольку к нам все-таки обратились за помощью, а мы уже поняли что речевые сбои, в данном случае лишь отражение более серьезной, в кавычках, поломки, полностью подавленной воли, мы попытались хоть немного ослабить давление со стороны бабушек-дедушек. «Хорошо бы дать Мише побольше самостоятельности», – сказали мы. «Он уже может гулять один во дворе, под окном, конечно». «Что вы? Что вы?» – ужаснулись родственники. «Мы его никогда, никуда не отпустим одного». Но он уже школьник? Ну и что? Слава Богу, его маму мы и в школу, и в институт водили за руку. До каких пор, поинтересовались мы? До самого ЗАГСа последовал гордый ответ. И ничего, человеком выросло, без всяких глупостей. И без права растить собственного ребенка, подумали мы. И за полной бессмысленностью прекратили беседу. Это, конечно, крайний случай, хотя в нашей практике, увы, не единичный. О чем, как нам кажется, следует помнить родителям, если у них возникает соблазн излишне нянчиться со своим ребенком? Прежде всего, о том, что они тем самым порождают и умножают детские страхи. Постойте, постойте. То есть как? Ограждая ребенка, мы сеем в нем страхи, скажете вы. Ну, конечно, о чем думает маленький мальчик, когда взрослые не отпускают его от себя ни на шаг? Он думает, какой же это должно быть страшный, ужасный, опасный мир! Собака кусается, машина давит, дядька крадет, тетка дает отравленную конфетку, в дверь звонят только бандиты и даже вкусные фрукты. Это носители смертоносных бактерий. Получается, что у всего окружающего мира есть только одна сторона, одна функция – агрессивная. И мишень этих агрессивных импульсов – он маленький ребенок. Тут и взрослому-то не мудрено свихнуться. Кстати, в Западной Европе со взрослыми провели гораздо более невинный эксперимент. Но его результаты показательны было открыто кафе с оригинальным интерьером. Оригинальность заключалась в том, что взрослые, попадая в это кафе, оказывались в положении детей. Габариты мебели соотносились с величиной взрослого человека, так же, как габариты обычной мебели, с величиной пятилетнего ребенка. Посетители кафе утопали в гигантских креслах, не доставали ногами до пола, а руками до еды на столе. Выяснилось, что это весьма неприятное чувство, и кафе вскоре опустело. Мамам и папам дали понять, каково ребенку в мире взрослых. Очень, конечно, приблизительно, и совсем чуть-чуть. Да и ребенок так ощущает себя лилипутом в стране гулливеров. И киперопека, безусловно, усугубляет это тягостное чувство. Ведь если его, ребенка, так неустанно охраняют оберегают, контролируют, предупреждают, значит, он совсем беспомощный. Значит, только дуй на него, и мокрого места не останется. Надо заметить, что с жалобами на детские страхи к нам часто обращаются именно те родители, которые ни на шаг не отпускают от себя сына или дочь. А детской ленью, как правило, обеспокоены те, кто делает с ребенком уроки даже по пению. И никому из них, во всяком, во всяком случае, случае, в нашем случае, практике, в нашей практике, не приходило голову поменять что-то не в ребенке, а в своем отношении к нему. У гиперопеки есть и более отдаленные печальные последствия. Впрочем, и не такие уж отдаленные. Например, необдуманные ранние браки лишь бы поскорее выпорхнуть из-под душного родительского крыла, но это еще не самое худшее. Давно известно, что именно маменькины на сынки и дочки при первой возможности пускаются во все тяжкие. Ну а другие, вроде Миши, о котором мы рассказывали в начале, остаются до старости щенками. Маленькая собачка до старости щенок, обреченными на арабскую зависимость сначала от родителей. А потом от жены или мужа. А как издеваются над ребенком, которого в 11-12 лет водят в школу за руку. Ну-ка попробуйте мысленно проиграть такой этюд. Вас зовут Кирилл или Миша или Витя. Вы уже в шестом или седьмом классе носите папины рубашки, которые сели в стирке и тайно влюблены в девочку с красивым именем Кристина. В прошлом году вы были счастливы, что частенько оказывались с ней утром в одном трамвае. А сейчас это превратилось в сущую пытку. Ведь Кристина, хотя и девочка, уже ездит в школу одна, а вас возит бабушка. И вы не раз ловили на себе насмешливый взгляд Кристины. Пофантазируйте, проиграйте еще две-три такие ситуации. А не здесь ли на самом деле собака зарыта? Ведь разрешать ребенку быть самостоятельным это риск и нередко большой. То ли дело неусыпный надзор. Конечно, он отнимает много времени и сил, зато вы обеспечиваете себе спокойную жизнь и выглядите при этом почтенно в глазах окружающих. С каким уважением обычно говорят о матери, которая живет только ради ребенка, об отце, который контролирует каждый шаг своей дочери-подростка. Впрочем, это тема отдельного разговора. Что же касается риска, то без него... Конечно, жить спокойнее. Вам. Но спокойствие это за счет ребенка, о котором вы якобы так радеете. Ибо каждый его самостоятельный шаг есть репетиция. Чем больше репетиций, тем полноценнее сыграет он спектакль под названием «Жизнь». А на что его обрекаете вы? Он выйдет на сцену неподготовленным и потерпит крах, от которого, быть может, никогда не оправиться. Причем случится это еще на вашем веку. Результат неумения выбрать правильный путь в этой нестабильной жизни. Хронические личные трагедии, брошенные дети, психические срывы, неудовлетворенность своей судьбой. В общем, все по известной пословице. Малые дети спать не дают, а от больших и сам не уснешь. Так что гиперопека и с эгоистической точки зрения не очень-то целесообразна. Вот весьма характерный пример. Вову в школу водили мама и бабушка. Но в седьмом классе, когда мальчика окончательно задразнили, он взбунтовался. Борьба Вовы с взрослыми длилась месяца полтора. Но все-таки он победил. Настал долгожданный день. Вова пошел в школу сам, и по дороге его избили и ограбили хулиганы. Естественно, после столь печального инцидента родные... Убедившись в своей правоте, не отпускали Вову от себя ни на шаг. Но давайте рассмотрим эту ситуацию под несколько иным углом зрения.